5 августа в зеленом зале главного здания Казанского федерального университета ректор Ильшат Гафуров провел совещание с ректором Гулистанского университета в Узбекистане Мухсинжоном Хаджиевым. Совещание прошло в формате видеоконференции. Одним из главных вопросов онлайн-встречи стало открытие филиала КФУ по медицинскому образованию в Узбекистане. Как заявил ректор, такая возможность может быть реализована, если со стороны Узбекистана будет предоставлена необходимая инфраструктура. Если комитет найдет возможность и недалеко от вас нам предоставит помещение соответствующее требованиям для получения соответствующих разрешений лицензии по законодательству Узбекистана, то мы готовы рассмотреть эту возможность. Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ совместно с IT-компанией Акбарс Цифровые Технологии запускает бесплатный образовательный курс по созданию мобильных приложений. На протяжении полугода участники улучшат свои навыки программирования, а также пройдут практику в Акбарс Банке. О том, как будут проходить курсы, наш следующий сюжет. 10 августа Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета совместно с IT-компанией Акбар с цифровой технологией запускает бесплатный образовательный курс «Разработчик мобильных приложений под iOS». На протяжении шести месяцев студенты КФУ в дистанционном формате будут изучать языки программирования, а также научатся создавать мобильные приложения на платформах Android и iOS. Программа построена таким образом, что будет и теоретическая часть, ребята будут всегда заниматься дистанционно, в основном вечернее время, что можно совместить и работу, если вы, ребята, работаете, и учебу, в основном вечернее время и по субботам. Сам курс будет длиться 6 месяцев, три из которых теория, затем стажировка. Практику участники курса будут проходить в IT-компании Акбарш цифровые технологии. Их задачей станет решение определенных задач для банка. Приложение для бизнеса, реализация каких-то проектов именно банковских, то есть это полноценная боевая среда. То есть они и учатся, то есть получают классическую теорию и сразу же уже разрабатывают, делают продукт для банка. Помимо студентов КФУ, записаться на курсы сможет любой желающий, однако главный критерий – это базовое знание языков программирования. У нас будет три курса. Это системный аналитик, разработчик мобильных приложений под iOS и разработчик на языке .NET. После прохождения курсов следует обязательное трудоустройство в банк сроком на один год. По словам организаторов программы, на данный момент множество сфер в деятельности нуждаются в IT-специалистах, поэтому опыт, который участники получат в ходе курса, станет хорошей возможностью научиться чему-то новому и продолжить деятельность в IT-сфере. Лев Диденко, Булат Садыков, Универ, Ньюс. Ученые КФУ разработали технологию получения уменьшенной копии столовых клеток и показали, что они обладают высокой биологической активностью, и терапевтическим потенциалом. Подробнее в следующем сюжете.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 Если сравнить клетку с капелькой жира, если ее, как следует, капельку жира потрясти, образуется много маленьких капель. Также и наша технология: мы берем большую клетку стволовую, мы из нее, мы ее разбиваем на много маленьких пузырьков микровизику.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 для лечения повреждений кожи, для омолаживания кожи, например, в результате фотостарения. Кроме этого, ученый отметил, что микровизикулу можно будет использовать в качестве средства доставки лекарственных препаратов. Уникальность разработки состоит в том, что технология производства микровизикул масштабируема и может быть реализована в промышленных объемах. Эльвира Зорина, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета обнаружили природные катализаторы на основе глины. Работа проведена сотрудниками научно-исследовательской лаборатории приоритетного направления «Эконефть» и поддержана грантом Российского научного фонда. Более подробно об этом в следующем сюжете. Для добычи природных катализаторов исследователи КФУ использовали глину. Полезных свойств этого природного вещества не счесть, и роль его в научно-техническом мире отнюдь не последняя. Глина известна как накопитель ионов незаменимых микро- и макроэлементов. Она проявляет себя в качестве эффективного катализатора для нефтедобычи. Природный катализатор – это вещества, которые находятся в природе в виде минералов, различных отложениях, находятся прямо в породе и проявляют каталитические свойства в различных химических реакциях. Катализаторы, полученные при добавлении компонентов глиняных пород, решают сразу несколько проблем. Во-первых, позволяют запустить процесс внутрипластового горения при более низких температурах. А во-вторых, за счет каталитического эффекта стабилизируют фронт горения, что позволяет данным процессам в пласте происходить в достаточно мягких условиях. Соответственно, их будет легче запустить при закачке воздуха в коллекторы, содержащие глиняные породы. Мы использовали природные катализаторы глины для технологии внутрипластового горения. Эта технология используется для добычи тяжелых нефтей. И в ней закачивается воздух в пласт, в скважину, и там происходят процессы окисления. Вот для того, чтобы эти процессы окисления успешно и быстро, и эффективно протекали, мы как раз рассмотрели возможность применения природных катализаторов на основе глины. Илья Баталова, Фарид Захитуглы, Универньюс. Казанский федеральный университет в очередной раз стал лучшим учреждением по изобретательству среди вузов Республики Татарстан. О том, что это значит, наш следующий сюжет.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 университету, потому что университет у нас классический. Хотя в нашей э, в наш, в республике представлены технические вузы, которые более прикладные, и казалось бы, что у них должно быть больше э, заявок, больше патентов на интеллектуальную собственность, но вот именно КФУ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 в отделах по патентованию, так и, соответственно, помогают в работе патентования у нас в университете. Камиль Гемаздинов, Виолетта Басова, Универньюз. На этом у меня все. В студии был Лев Диденко. Не забывайте смотреть наши выпуски в социальных сетях. До новых встреч!